Всем привет, с вами Мугивара и добро пожаловать в новое видео, где я буду апать 49 тысяч трофеев. Остается два кубка и сразу полетим в каточку, чтобы не затягивать. Пока подбор идет, я вам объясню. Сегодня я стараюсь апнуть Шелли на 35 ранг. Значит, играю я 7 часов подряд, то есть, ну почти подряд. Там с перерывом на часик, другой. И представляете... За 7-8 часов, нет, уже, уже больше на самом деле, вру, вообще вру, около 10 часов я стараюсь сбить ММ. 10 часов. Я не знаю, сколько нужно времени для охотников, для ШД, чтобы ну, просто попал, ММ сбился, чтобы противники попадались, ну совсем дурачки, на 650, на 700. То есть они берут других браулеров, не метовых, ну, от, ну, оказывается, когда я играю я, они берут метовых Шелли, тарут на эту карту, которая сейчас с кустами. И, либо Джеки, либо я в шоке просто, еще и берут этого, как Эдгара, понимаете, Эдгар. И я вообще даже не понимаю, как они берут первые места здесь, Шелли против Шелли, понимаете. Ну, это, конечно же, берут единицы, потому что девятый Эдгар мало, мало что сделает. А вот одиннадцатый очень сильный, прям реально, одиннадцатый, прям Эдгар, выносит очень быстро. Там за секунду у тебя испаряются 4 хп, 4 КХП. вот так вот. А следующая карта выходит для дальников, типа там Б, Пайпер можно опнуть, Беа, Амбер. Ну даже не знаю, может быть получится и может быть не получится. Просто я смотрю на Шелли, как она у меня пытается апнуться на 35 ранг. Буквально даже на 31 ранг. Это, кстати, мой первый ранг на моей основе, на моем аккаунте. Первый 31 ранг, который я Вот, на остальных бравлерах вообще не apple а, И все. Как-то странно получается опыт. Не знаю, как крайсол Apple здесь, либо другие типы здесь на 35. Может быть, просто мета меняется потихонечку. Просто выселяют, так сказать, шели с этих кустов. Берут сюда тару. И все, там, с гаджетами они забирают любую шели. Либо любую... вольта. Вот это все. Я здесь старался апнуть и тару. И. Что-то не получилось, что-то. Не знаю. 8 из 10. Я же говорю, здесь долгий подбор. Еще и нас заложил, потому что я в другую комнате. Здесь. Нету окон. Еще тем более холодно. Вот видите, слева Эдгар. Вот как вот как вы думаете, как против него играть? Он заходит вплотную, потом подпрыгивает. Даже я, я не понимаю. Вот смотрите. Смотрите, я просто иду в центр, и против меня двое, Суджи. Вот видите, что творится. Так, я его переиграл. Сейчас эта тара будет проверять. Нет, это тупая тара. Лучше я ее так убью. Найс. Мне нужно занять топ-1. Ага, окей, хорошо. Вот бой, я не уверен, как я буду убивать, потому что бой это, это капец. А, топ-3, видите? Топ-3. Но все равно, кстати, мы апаем 49 тысяч кубков. Кого обману, я уже апнул до этого 49 тысяч кубков. У меня случайно получилось в шеде апнуть, чем я думал. Думал, 4 кубка заработаю, там постоянно тиммеры в центре крутится по три человека. Я думаю, я заберу топ-4 плюс 4 кубка, и у меня останется девятьсот 999. А по итогу, ну, вот видите, да. Забираем. Но перед этим давайте апнем все-таки Шелли. Что ж, я зря сижу здесь. Кажешь, кого я обманываю вообще? Но все равно это никак не влияет собственно на факт того, что я апнул 49 000. Вот. Представьте, я целую неделю апаю тысячу кубков. Целую неделю. И прикол в том, что апнул-то я почти что, на самом деле, неделю назад эту тысячу. То есть буквально в понедельник, после того, как у меня обнулились кубки, сезон закончился, вышла новая карта в охотника, где я апнул Беа, Пайпер, Амбер и четвертого Бравлера, я уже не помню. Вот И четверых я апнул на 30 ранг, по 200 кубков с 800, там, 30, понятное дело. Было у меня кубков на тот момент 48 800, представьте, да? В первый же день после окончания uh, сезона. Я почти апнул 49 тысяч. И на следующей неделе, просто вот последующая неделя, не было нормальной карты. Я не мог ничего апнуть абсолютно. Потому что метод Бравлеров я уже апнул на косарь. Я просто не знал, что делать. Я пытался апнуть в обычном ШД, пытался апать в 3 на 3 вот, и в итоге я больше слил, чем апнул. Вот поэтому в ШД и сложно апаться. Сейчас ШД это просто какая-то мусорка, я не знаю. Туда просто скатываются либо фул макс лобби, либо фул лобби э, кольтов, либо карлов, либо каких-нибудь еще дурачков. И все. И ты не можешь ничего предугадать, кого брать вообще на эту мапу, потому что берут, подбирают тебя в подбор, сразу же кладут либо полностью карлов, либо полностью кольтов. И ты не можешь выбрать, либо попасть между этими. Все время какой-то разноброс. Разноброд. Разноброс. Разброс. Ой, что я несу? Простите меня, пожалуйста. 7 из 10. Надеюсь, я за эту каточку выиграю, потому что это капец будет, если я солью. Представьте, видос идёт уже минут 7 точно. Бул и слева ворон. Я не понимаю, кто сюда берет ворона, ведь это бараблер, который просто что-то там мешает и всё. Хорошо. Уорна, что-то проблемы с хоть и по ульту. Nice. Хотя бы. Ульту... А я мог бы ультануть и сразу занять uh, топ-1-4 кило все дела. Но по итогу я что-то не стал. Тамбул. Не буду я подрубать гаджет. что творится я просто не понимаю а еще и спам сп... в конце карты найс супер только бы не топ-4 а топ-3 фух гора в плеч. гора в плеч. аллилуйя просто как же мне повезло Ой, и залетает 31 ранг хоть что-то радостное в этом режиме есть за сегодня <смех> и залетает мой 31 ранг 1 давайте откроем немного боксиков что очков силы выпало мало что монет просто не понимаю откроем за 49 тысяч а 7 предметов кирс на зрение бесполезный самый и все ну, на этом все, мы будем подводить итоги. Спасибо за то, что посмотрели этот видеоролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем удачи, и всем пока.